Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Михаил и в сегодняшнем видео мы будем делать фрезерный стол. У нас есть фрезерный стол, но он немножко не такой, как нам бы этого хотелось. Он маленький, он ну, в какой-то степени чуть-чуть неудобный. Вот, у нас поступил заказ и там детали порядка двух метров есть больше, ну есть, конечно, и поменьше. Но, тем не менее, чтобы деталь не свисала больше, чем на 1 метр нам нужен нормальный стол а у нас есть два вот таких стеллажа порядка 5 метров а за саму основу я буду брать то есть уже конструкцию а столешница будет ламинированная фанера будем использовать пластины для того чтобы вот такой фрезер туда установить мактек и для вот такой погружной пилы макита Так, поехали. выставить фрезер с пластиной можно воспользоваться центровочным конусом. Можно заказать его у докаря. Но если его нету, то можно сделать как я. то есть У меня старая фреза 6 диаметра и кольцо тоже у меня 16 диаметра. То есть надо выставить его по центру и посмотреть, чтобы фреза не цеплялась. То есть крутится, ни за что не цепляется. вот После этого обводим карандашом нашу площадку. Теперь прикрутим циркулярную пилу к ее вкладышу. Значит, здесь есть два штатных отверстия для крепления. Выкручиваем вот этот приклон Два крепежных элемента у нас уже есть. Вот. И нам еще надо будет сделать два по краям я их сделал раньше потому что я эту пилу еще крепил в фанерный вкладыш значит делал я на вот таком расстоянии так 15 миллиметров так 10 миллиметров, сперва просверлил сверлышком 3 миллиметра и после этого нарезал резьбу м4 вот с пилой немножко попроще будет так как пила не имеет такой точности как надо на фрезере здесь у нас будет вкладыш нулевого реза поэтому здесь не критично эти миллиметры но надо постараться чтобы все-таки было как говорится все по максимуму И еще хотел бы отметить такой нюанс непосредственно для людей, которые скажут, что это крепление ненадежное, то есть от вибрации возможно резьба в дюрале испортится и пила просто выпадет. Нет. Я могу смело сказать то, что вот это крепление намного надежнее и лучше, чем стандартное крепление на sp 60 Здесь вот эта станина переключена просто в пластмассу обычным шурупом с одной стороны и с другой стороны грубо говоря вот эта вот вся конструкция станина держится просто на двух шурупах вот. здесь же получается соединение идет на 4 винта так э, значит фрезер мы врезали пилу мы врезали теперь приступим к изготовлению столешницы Сейчас фрезер заканчивает работу, после чего необходимо изречь деталь со станка, положить на нашу будущую раму и обработать торцы кромочным фрезером. А после этого я промажу торцы специальной пропиткой, которую мы берем на заводе, для того, чтобы столешница не впитывала в себя влагу. Так, ну вот и подошло время сделать микролифт, значит делать я его буду по такому же принципу, как на верстаках нашего производства. Вот значит будет на нем микролифт, чтобы компенсировать вот эти вот перепады, которые возможно, потому что фанера все-таки она не идеально ровная. И кое-где есть, что найдет винтом, поэтому мы делаем микролифт. Микролифт вот здесь будет выглядеть вот таким образом, то есть... На э, трансформерах мы делаем так, что винтик вот этот, он вкручивается, наоборот, он вкручивается, выкручивается, то есть э, сверху. Здесь же мне этого не надо, потому что я вкладыш снимать буду крайне редко. Здесь я его сделал сверху, чтобы регулировка у меня осуществлялась снизу. Принцип такой, что пластинка 2 мм вот, э, сюда втысовываю заклепки. Вот эти отверстия будут микролифтами. Вот эти вот два крайних здесь и два крайних здесь, они будут крепиться к самой столешнице. Микролифт здесь необходим, потому что металл, который мы используем, это холоднокатка. То есть четверка холоднокатка. И тоже возможно, что у нее где-то вот есть какие-то неровности. Неровности есть, там небольшие, но я бы даже сказал, пол миллиметра это максимум, то есть по факту там где-то 0,2 мм, там, ну, может быть 0,3 мм. Вот. Как бы таких грандиозных перепадов нет, но все равно хотелось, когда деталь ведешь, чтобы это было все ровненько. Сам лифт на фрезер, я его сделал не как обычно люди показывают, что делают в самой пластине, потом допустим отверточкой залазают приходится сейчас я уберу, вот, потом приходится наклоняться крутить что-то ну, я его сделал снизу то есть у меня будет снизу рычаг который я буду крутить и он у меня будет его поднимать Ну, как бы мне так удобно там смотрите сами то есть, есть много мастеров которые предлагают сделать микролифт именно сверху но я бы не рекомендовал то есть это опять же лишние дырки у вас в столешнице вот и э, там не совсем понятно э, как правильно его все таки установить потому что если э, делать э, крепление на одну ручку у вас фрезер возможно будет идти на перекос то есть возможно он будет у вас не ровно 90 градусов а будет немножко наискосок вот. потому что он тянет за одну ручку да? как бы а, ну, кажется, равновесие теряется вот. Кто-то предлагает металлические ручки уже с резьбой вот. То есть вы штатную ручку, которая идет на фрезере, вы ее откручиваете, ставите другую рукоять уже с резьбой И там уже ставите шпильку с винтом и регулируете Но я пошел по такому пути, мне он больше нравится Готово, ну и сейчас настало время посмотреть, насколько точно мы выполнили свою работу. Берем пластину, вставляем ее. Все присело идеально. Вот. Смотрите, вот здесь такой небольшой бугород. Вот, А здесь наоборот. То есть здесь пластина посажена, а здесь она немножко как бы идет вверх выходит. Закручиваем примерно не до конца наши винтики, чтобы мы могли отрегулировать. Этот вот выравниваем в плоскость со столешницей, чтобы не было перепадов. Все. Здесь хорошо. А вот здесь и вот здесь Получится у меня скачок Сейчас покажу Вот как раз именно для этого Я микролифты делал Вот покажу на этом примере К примеру, вот здесь Немножко выпирает А вот здесь уже немножко посажено Значит, берем И вот этот шестигранник Немножко закручиваем Когда мы его закручиваем Пластина поднимается вверх еще надо вот. заподлицо а вот эту наоборот надо подтянуть вот все теперь у нас идеально ровный столб у меня здесь идут два узких трека в центре и вот здесь края краю идут парный трек немного похоже объясню для чего это на вот таких верстаках нашего производства мы вклеиваем это немножко по-другому мы вклеиваем порядка 50-70 метров в день и у нас есть специальный пресс под, под которым все это вдавливается также на эпоксидную смолу и под прессом это все высыхает но здесь ситуация немножко иначе Здесь размер у нас другой, как бы, ну, пресс я не вижу смысла делать, поэтому будем пользоваться дедушкиным способом. Просто вставлять сюда болт 8 Буду наносить эпоксидную смолу в паз, потом буду вдавливать, и чтобы наш трек был заподлицо, я буду использовать вот такую нехитрую конструкцию то есть когда я буду закручивать барашек деревяшка упрется в фанеру и даст нам идеальную плоскость если вы предварительно разогревали смолу, то вам стоит поторопиться потому что смола может схватываться в течение 5 минут если вы же ее не разогревали то можно не спеша это все делать я немножко подогрел поэтому примерно у меня есть Минут 10-15 для того, чтобы этот трек вклеить. Такое Немного ответственное задание, потому что если я не успею в определенное время это сделать, у меня просто трек схватится и этот пас придет в негодность. Потом его придется фрезеровать, ну либо же делать новую столешницу. Обратите внимание на то, что когда мы крутим барашек, то фрезер опускается равномерно. А если же, допустим, мы будем делать микролифт сверху со столешницы, то он будет его тащить за одну сторону. И если у вас присутствует небольшой люфт на фрезере, то это будет прямо ощутимо. Потому что вы прям будете чувствовать, что его немножко перекосило и тянет за одну сторону. Вот, значит. В таком варианте этого не будет, то вот, есть спокойно с положения стоя вы можете регулировать вообще доли миллиметров. Как вы можете видеть все очень легко и просто работает, с такой конструкцией мы можем поймать даже одну сотую миллиметра, все будет идеально, точно, а самое главное без лишних телодвижений. Убираем фрезер. Друзья, прошу обратить ваше внимание на то, что изначально форма вот эта была совсем другая. Это связано с тем, что я немножко ошибся по чертежу и не учел то, что пила будет разворачиваться, и вот этот паз должен быть чуть, -чуть дальше. дальше. Вот. Но я эту ошибку исправил, то есть по шине фрезером я немножко сделал выбор. И теперь пила у меня будет крутиться во все стороны. Ставим нашу пилу. Прикручиваем и начинаем пилить. При необходимости ее можно развернуть К примеру, если у вас какая-то длинная заготовка, то вы можете ее уже перелить вдоль стола Если же заготовки небольшие и чтобы не тянуться То можно просто развернуть вкладыш и выполнять работу таким образом Что вот это такое? Это вкладыш нулевого реза и для чего он необходим эта выемка сделана не просто так эти вкладыши нулевого реза меняются в зависимости от операции которая стоит перед вами сейчас у меня стоит вкладыш под 90 градусов если передо мной стоит задача наклонить пилу, то соответственно вкладыш мне уже нужен будет совсем другой я подготовил один вкладыш под 45 и один вкладыш под 90 убираем вкладыш и ставим вкладыш, который будет под 45 крепим закрепили вкладыш и давайте я вам продемонстрирую как это работает вы просто выпускаете диск на то расстояние, которое вам необходимо вот, и работайте безопасно То есть когда вы будете вести заготовку С этой стороны То у вас не затащит деталь Туда под диск вот. Это делается все родным диском Пропил уже делается на месте Ребята, вы будете смеяться Но Я все-таки такой небольшой акцент на то, что Когда у нас люди заказывают Столы, трансформеры то очень много мастеров просят сделать пропил сразу. Некоторые мастера, конечно, улыбнутся, скажут, зачем нам эта информация, потому что здесь и так все понятно, как это делается. Но вы просто будете немножко в шоке, если узнаете, сколько поступает мне звонков с такими просьбами и с просьбой рассказать людям, как это делается. Давайте я не буду рассказывать, а просто покажу, чтобы каждый мастер, Увидел, как легко и просто это все делается Сейчас я уберу уже готовый вкладыш И поставлю вкладыш чистенький И сделаю рез, ну, к примеру, под 30 градусов Выставляем градус, который нам необходим К примеру, давайте, ну, выставим под 30 градусов По этой пилы Вот здесь есть такая меточка То есть спокойно выставляем 30 градусов, ничего мерить не надо, здесь все будет идеально, очень классная пила, вот дальше, обязательно берем какую-нибудь подложку, уверен, что в вашем мастерстве есть какие-нибудь ненужные обрезки а там ДСП, ламинат, может быть даже кусочек фанеры, Подложку это необходимо для того, чтобы на выходе наша фанеру просто не разорвалась. И прикручиваем струбцинками. Итак, момент истины. Вот таким легким движением руки наш пропил готов. Сейчас я это все разберу вам и покажу, насколько точно и как идеально это все получается. Друзья, вы должны понимать, то, что когда вы просите нас сделать пропил под вкладыш, вы должны представлять, что эта пила должна быть у нас в мастерской. Таких пил сотни. Каждая модель отличается по своим техническим характеристикам. Длина, ширина, диаметр диска, толщина диска. Поэтому это все угадать невозможно, и чтобы это сделать идеально, точно, то необходимо просто иметь эту пилу у себя в мастерской. Вот И, как вы помните, я вот показывал, что я ошибся в чертежах и сделал немножко паз короче. Вот. Но не ошибается тот, кто не работает. Так, разбираем. получилось. У нас получился идеальный рез по диаметру нашего диска. Давайте продемонстрирую. Идеально. Ничто не цепляет, не царапает, даже не притирает. То есть диск сделал прорезь такую, которую ему надо. Ну а теперь, ребята, давайте я вам расскажу, для чего же я все-таки делал а, вот этот продольный Т-трек. У меня есть очень хороший товарищ, который занимается изготовлением этих столешниц. Очень поверный человек. Человек работает не один год, изготавливает такие столешницы, изготавливает транспортиры. Для чего нужен транспортир, вы можете посмотреть видео про параллельный упор. Я там показывал, рассказывал, как мы с ним работаем. Ну, если в двух словах, то это для фрезеровки большого количества каких-то определенных деталей, либо распила больших заготовок под определенным углом, под определенным градусом. Транспортир устанавливается вот в этот паз 19,3 мм и идет скольжение. То есть, соответственно, если у вас здесь стоит инструмент, либо фреза, либо пила, то вы сотню деталей 200, 300, миллион деталей будете делать с идеальной точностью по транспортиру, потому что это уже будет все не в ручном режиме, там у вас зафиксирована пила либо фрезер, здесь у вас стоит ползун, к нему прикручен транспортир, и то есть идет потоковое изготовление каких-то определенных деталей. Значит, ссылочку на канал Анатолия Федоровича я оставлю в описании, кто заинтересовался, обязательно приходите, смотрите, делайте заказы, вот такой мастер, проверенный годами. На этом, дорогие друзья, я буду заканчивать. Кому понравился этот видеоролик, кто почеркнул для себя много полезной информации, ставьте класс. Обязательно подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, и в следующем видео мы будем резать на станке Redwood часы. Это будет 3D-модель. 750 мм на 750 мм. Толщина пятерка. Часы будут огромные. Будут классные, мы будем их покрывать маслом, поэтому будет очень много полезной информации для людей, которые только планируют себя в этом виде деятельности. На что стоит обратить внимание при покупке станка, как должен работать станок, как он вообще должен быть сконструирован, и на что стоит обратить внимание, чтобы не попасться на удочку некачественного производителя. С вами был Михаил Исаев, до новых встреч!